биссектрису угла также можно рассматривать как геометрическое место точек. Докажем, что геометрическим местом точек, расположенных внутри данного угла и равноудаленных от его сторон, является бисектриса этого угла. Проведем следующее рассуждение. Первое рассуждение. Если точка М расположена внутри угла и находится на равных расстояниях от его сторон, то М лежит на бисектрисе этого угла. Доказательства. Опустив перпендикуляры МА и МБ на стороны угла из равенства МА равно МБ на основании соответствующего признака равенства прямоугольных треугольников, получим, что треугольники ОМА и ОМБ равны. Значит, равны углы МОА и МОБ, то есть ОМ, биссектриса угла АОВ. Второе рассуждение. Если точка М лежит на бисектрисе, то М удалена от сторон угла. Доказательство. При симметрии относительно прямой, содержащей бисектрису, стороны угла перейдут друг в друга. Напомним, что через любую точку плоскости проходит единственный перпендикуляр к заданной прямой.